Откуда берется аэрофобия? Дело в том, что нашему мозгу, по сути дела, все равно происходили определенные события на самом деле, либо они происходили только в нашем воображении. И если какое-то событие очень эмоционально окрашенное, то мозг может его взять как часть своего опыта. Так, например, когда мы смотрим какие-то грандиозные, потрясающие голливудские фильмы, например, где все взрывается, самолет летит, он там переламывается пополам, все это клубы дыма, это гарь, куча различных тел. И мы, переживая этот фильм, наш мозг может принять вот этот вот сюжет за часть нашего опыта. И. Плюс еще добавляют нам различные СМИ, постоянные вот эти вот накал страстей. Там что-то упало, тут порушилось, тут самолет упал, там упал, там какая-то гибель. И вот это все в итоге у особо впечатлительных, тем более людей, оно перерастает а, в страх. И причем этот страх, он совершенно такой... Необъяснимый, то есть вроде логикой мы понимаем, мы читаем статистику, что э, вероятность попасть в крушение, в самолет окрушение, и плюс еще, еще и погибнут в этом крушении, это один случай на одиннадцать миллионов. То есть, даже если самолет попал в крушение, гибнет по статистике всего пять процентов. 5 процентов то есть это ничтожная ничтожная доля вероятности того что вы попадете в крушение в небе а насколько допустим чаще переворачиваются поезда автомобили кто-то может сказать ну да вот я куда денусь из салона самолета я же никуда не денусь в небе я вот погибну но, с другой стороны, безопасность в салоне самолета, она более продумана, чем в автомобилях и в поездах. Например, в поездах вы не встретите нигде ли мне безопасности. Потому что, если поезд на огромной скорости резко тормознет, вы вас может просто вынести, и элементарно, элементарно вы можете удариться головой так, что получить какую-то, в лучшем случае, допустим, черепно-мозговую травму. Потому что вы... В свободном полете, можно сказать, находитесь в поезде, а самолет, когда он взлетает, когда он садится, там есть ремни безопасности. То есть, если что-то вдруг тряхнет, то по крайней мере вы не поранитесь. В самолете есть кислородные маски. Вы видели хотя бы одну кислородную маску в поезде или в автомобиле, например, да? В самолете есть спасательные жилеты. То есть на случай того, что если самолет будет падать куда-то на воду. И различные системы безопасности, там катапультируемые кресла. То есть система безопасности в самолете очень хорошо развита. И самолет, когда на стадии проектирования новые модели, их проверяют очень жестко, проверяют нагрузками там, в пять раз больше, чем нагрузки которым самолет будет подвергаться когда он слетит в небо то есть очень серьезно к этому подходят но тем не менее взрываются даже микроволновые печки почему мы их не боимся взрываются иногда телефоны взрываются автомобили и тем не менее мы об этом просто слышим реже а то, что самолет падает, да, об этом люди слышат чаще, особенно те, кто боятся, и они начинают прислушиваться в к каждой вот этой аварии. И наш любимый интернет, стоит нам только раз прочитать про какую-то аварию, он берет на, на вооружение это и как бы понимает, что, ага, этому человеку интересно читать про аварии, и он будет вам намеренно сыпать все-все статьи про все-все аварии. И на этом основании просто у человека начинает возникать фобия. Неважно, аэрофобия, это боязнь летать на самолетах, или, может быть, это боязнь ездить на поездах, вот то же самое. Или это там боязнь ездить, садиться за руль автомобиля. То есть, в любом случае, вот это нагнетание обстановки, то есть заострение внимания именно на авариях, а не заострение внимания на том, что самолет сел удачно. Если бы мы, я уже в одном из видео говорила, если бы мы каждый раз читали сообщения о том, что самолет сел удачно, ну у нас просто не было бы больше времени читать какие-то другие сообщения. Потому что просто-напросто пресса, СМИ были бы завалены этими сообщениями, что самолет сел удачно, самолет сел удачно. Потому что каждые буквально пять минут на земле садятся удачно несколько самолетов. Но тем, кто страдает аэрофобией, собственно говоря, эти факты, они все равно не помогают избавиться от этой аэрофобии. Поэтому а, знание того, что происходит на самом деле, и страх вот этот иррациональный, это совершенно вещи разной природы. И так как они разной природы, то логическими вещами объяснить вещи эмоциональные, прекратить вещи эмоциональные. Может быть, один на сотню кого-то срабатывает. И то, если у человека, знаете, не то, что аэрофобия конкретная, у человека просто страх вообще неизвестных вещей. То есть ему страшно все, что, все, о чем он не знает. И у человека такая поведенческая программа. То есть я узнал, из чего это состоит, мне это не страшно. И обычно эти люди боятся, в принципе, всего нового и неизвестного. И для них узнать подробнее, как работает самолет, как работает команда, что там, почему и зачем, для него это, да, для него это способ избавиться от страха. Для остальных людей это просто не работает. И многие, также ко мне приходят клиенты на консультации, говорят, вот я понимаю головой, что вот это так, но мне все равно страшно, я понимаю, что мне бояться нечего, что я взрослая, умная тетка, или там я здоровый, умный мужик, взрослый, но я вот боюсь и ничего не могу с собой поделать, потому что сидит вот эта программа подсознательная, которая связала какой-то момент, когда-то, и мне даже не хочется разбираться, когда это было, зачем и почему, потому что смысла в этом особого нет, мы просто берем и переписываем эту программу, мы переписываем вот эту связку между страхом и полетами на самолетах, мы заменяем страх на какую-то другую эмоцию, нейтральную эмоцию, положительную эмоцию, ну, какую-то нормальную продуктивную эмоцию, ту эмоцию, которая дает человеку силы, дает человеку радость жизни, дает человеку спокойствие и уверенность в том, что он благополучно летит и долетев он будет в хорошем нормальном состоянии с хорошим настроением и выйдя с борта самолета он сможет заняться какими-то интересными делами а не тем чтобы сидеть и приходить в себя после полета в самолете в состоянии страха и угнетенности и я жду вас на своих консультациях если у вас есть вопросы, обязательно пишите, обязательно задайте. Их можно задать, пройдя по ссылке в моем профиле, через любой, буквально любой мессенджер, который вам удобнее. С вами была эксперт по устранению страхов и управлению эмоциями Наталья Колягина. До встречи в следующем.